Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Мы благодарим всех, кто присылает нам донаты. Благодаря вам мы остаемся независимыми. Сегодня у нас в гостях Жанар Чандоса, социолог и кандидат психологических наук. А, кандидат... И кандидат, кандидат... логических ну, здорово. Да, я... вот. да И... кандидат в да. Маслихат. И кандидат в городалматы, да города По какому округу? По 17-му округу. 17 й Хорошо. А у вас детективная история. Жанар, у вас, значит, во-первых, вас сняли с выборов, потом вас восстановили. Потом а, ваша дочь, Ася Тулесова, тоже снята с выборов. У нее какая сейчас ситуация? Она восстановлена или нет? Или Еще у нее завтра будет заседание суда и станет а -а -а. ясно. Ну, я надеюсь, тоже ее восстановят, потому что там тоже такая причина. А, она зарегистрировала, не, не указала авторские права, о которых она не знала. И это... Ну, очень такая причина, уважительная, потому что на самом деле тот, та организация, которая эти авторские права как бы записала она даже ее не уведомила, нет никаких свидетельств того, что она там дала согласие или нет. Нет, она нигде... То есть она действительно про это не знала? Не знала. А вот а, давайте чуть шире, да, то есть по поговорим чуть шире, посмотрим. Вот... А... В 90-е перестройка, были большие такие вот навесы ожиданий, да? то есть навесы ожиданий были у общества, в целом у а, Советского Союза, который, возможно, не предполагал разваливаться, а потом развалился. Но под эти навесы ожиданий были люди, которые эти ожидания осуществляли. И этих людей было достаточно много, они генерировали, новое, и это новое отправляли в жизнь. Вот сейчас у нас есть хотя бы часть этой ситуации, когда есть некое новое, есть вот этот навес из ожиданий, который над нами висит, над нами, как Казахстаном, да? И есть ли кому эти ожидания осуществлять и развивать? Потому что, ну... Власть что может дать? Да? Может дать какую-то либерализацию, может дать какое-то небольшое вот это открытие бутылочного горлышка, а дальше все зависит от того, кто в него войдет. Какое у вас чувство по этому поводу? Мне тоже кажется, что э, сейчас ситуация чем-то похожа на 90-е, э, потому что именно в 90-е мы были полны надежд, и нам казалось, что э, что-то меняется. Во-первых, действительно не было все так ясно, как при Коммунистической партии, а появились очень много окон возможностей. И именно вот в это время многие организации там правозащитников, там про, ну, вот, организации Жовтиса, там, то же самое Адельсёс или... Многие организации возникли, многие университеты начали возникать. И а, вы вспомните, тогда было прямо какое-то буйство СМИ. Было очень много разных каналов, тысячи газет, и жизнь бурлила. И в то же время, вот, было какое-то... Вот этот, а жизнь, мне кажется, преступный мир, да, тогда... Тоже были разные группировки, и вот эти всякие, эти, я не знаю, какой-то там был, то ли какой-то Арман тоже, какой-то Арман тогда был, и в общем... Алмаз алмаз да, да. алмаз, да, какой-то, Рыжий Алмаз, да, был Рыжий Алмаз. И все это вот так действительно бурлило, и, но, мне кажется, сейчас это, может быть, в десятикратном размере меньше, чем тогда, но все-таки это повторяется. И у меня есть какая-то надежда на то, что все-таки вот теперешнее окно возможностей, мы его постараемся в него каким-то образом проникнуть. Но мне кажется, ваши параллели совершенно уместные. Мы а, профукали окно возможностей в 90-х. Какие шансы, что мы не профукаем а нынешнее небольшое, небольшую форточку, которая сейчас открылась? Ну, действительно, это форточка в виде того, что, например, опять вернулись эти одномандатные округа, и что в Можилис уже там хотя бы 30%, может быть. И вот это невывалое количество тех кандидатов в Можилис, оно вообще, ну, практически по, там 40-45 человек по каждому округу, вот из трех кругов Алматы. И в Маслиха тоже где-то... Ну, меньше 15 человек нет, где-то по там, 18, где-то по 20. Но это говорит о том, что, во-первых, народ созрел, народ готов. И не только, там... Это не только потому, что он как бы, хочет себя показать, да, или там... Но ну, мне кажется, он, в принципе, созрел в том смысле, что а, есть необходимость и есть какие-то сложились условия того что а, мы уже лучше умеем а, и можем а, делать какие-то вещи то есть участвовать в управлении мы уже знаем что такое а, как бы принимать решения а, советуясь с народом да и мне кажется, вот большинство сейчас, кто идет и в Маслихат, и в парламент, они эксплуатируют, ну, можно сказать, используют вот девиз того, что они будут голосом народа вот в этой выборной власти, и что они будут служить мостиком между народом и принятием решений. И мне кажется, вот это самое главное. Пусть они, это чаще всего, может быть, не эксперты в каких-то делах, это люди, может быть, которые меньше там понимают там, в транспорте, да, в там, развитии какой-то, ну, я имею в виду, с точки зрения Маслихата, в развитии там, инфраструктуры города, там, или там, энергетики, или там, благоустройстве. Но эти люди понимают, что с помощью вот, диалога с народом, с, когда ты строишь вот эти все мостики между жителями и отдельных районов, и э, вот этой властью, которая контролирует и которая создает какие-то вещи э, э, э, ну, с точки зрения принятия решений. Вот это, это, наверное, самое главное. Вот это они мы должны гарантировать. Вы это понимаете? Вы туда зачем идете? Вы а, социолог, вы человек на своем месте, вы выполняете свою работу. Вот вы сейчас идете в маслихат, да? Вы туда придете, вы что будете делать? Ну, во-первых, вот у меня в частности мало того, что я социолог, я долгие годы ну, можно сказать, 2006 года мы э, все время боремся за открытый бюджет. Мы в каком-то смысле э, ну, успешно боремся, потому что там с 38 баллов мы сейчас докатились, ну, до... Да, да, да дошли до 63, да. Что такое 38 а, Ну, значит, это а, индекс открытости бюджета нашего ага. всего Казахстана, да, и вот если раньше мы... Это по... международный индекс. Это международный индекс, который да. как раз вот наша организация подсчитывает, и мы можем, ну, с уверенностью сказать, в чем вообще проблемы. И, и проблемы, они действительно есть, и в том, что отчетность у нас более-менее есть, и у нас встречи с Акимами есть, значит, даже туда приглашается население. Но как строятся планы, как решаются, какие улицы там мастить, какие ЛРТ строить, какие земли там использовать, вот этого у нас не... Власть решает сама по себе и потом ставит нас. сторону. То есть если, э, решения принимаются коллегиально, властью не обсуждаются, и потом только результаты этих решений в лучшем случае попадают в отчеты да. перед народом. Да, а -а -а. я бы сказала не коллегиально, а наоборот Килийна. А, Килийна. Ну, коллегиально ими. Их да, ими коллегиально и, и, и, и, да. И, и, и, но да. В основном да. это продавливается с разными... А, ну, не знаю, застройщиками, да, или там представителями тех, которые, значит, владеют там теплоэнергетикой, да. Вы придете в Маслихат по 17 округу. Там сидят люди, которые занимаются в том числе хозяйственным обустройством. То есть а в чем ваша задача? Мешать им работать? Смотрите, во-первых, мы хотим, чтобы в Маслихате не было такого засилья застройщиков и вот людей из бизнеса, которые заинтересованные в увеличении бюджетов на ну, вот эти самые застройки. Проще говоря, лоббистов. лоббистов. Потому что все они идут туда. Маслихат это неоплачиваемые должности, ты не получаешь зарплату. Единственный интерес у вот, многих видов бизнеса участвует, чтобы получить какую-то там, связи, близость к рассмотрению бюджета, возможность влиять на него, на какие-то ассигнования на вот эти государственные программы. Ну вот, например, у меня мой один из конкурентов, господин Набиев, он уже третий созыв, три созыва, значит, находится в Маслехате, ну и получает подряды в то же время, а он это тот человек, который вот будет ремонтировать этот наш э, сгоревший акимат ага. а, ну и понимаете и, и вот даже уже, уже вовсю во все ремонтируется, вовсю ремонтируется да. уже... и это в каком это конечно Словно. конфликт интересов ага. потому что он же не будет голосовать против того чтобы там деньги выделялись хотя может быть там должно быть какое-то другое решение ага. поэтому нам очень важно чтобы я за то чтобы у нас были разные виды бизнесов и чтобы бизнес там тоже был представлен, но мне кажется, что вот такие устойчивые связи их надо просто ломать, и это, это, это совсем неправильно, когда из года в год вот мы, они пользуются одними и теми же вот этими связями и практически лоббируют свои интересы. Ну вот а, тот же Теренкур а, обустроили же, обустроили хорошо. То есть есть же какие-то вещи, которые э, в городе делаются? Есть, да, я, я согласна, есть. И вообще есть очень много вещей, которые меня в городе очень радуют. Но в то же время вы спросите им экологических активистов, многие, может быть, э, э, с одной стороны, сказали, что нужно было сделать это по-другому, а с другой стороны, э, стоимость того, вот, э, что это делается. Вот, например, они на Теренкуре сажают елки. Я, честно говоря, не, понимаете, когда на Теренкуре сажают елки, это значит, что зимой там холодно, а летом там нет вот от елок нет такой тени. То есть на, на Теренкуре должны стоя... все время быть лиственные деревья, но почему-то сажают елки, скорее всего, потому что елки дороже и они как-то в их бюджете, видимо, они более привлекательны. То есть, вот какие-то мелочи, там, или там не туалеты, или то, что к речке невозможно там спуститься, она теперь у нее берега очень такие высокие, вот, и, Да, и, в, в сеточках, и такие очень. Ну, действительно, мы получили недоступность вот, вот речки, да, как мы уже привыкли, хотя бы там ноги помочить. Они могут говорить, что это безопасно, но с другой стороны, если ты в эту речку упал, все, ты уже не можешь вылезти, потому что очень высокие берега. Ну, в общем, хотя что-то улучшается, но что-то делается не, не совсем. Я думаю, что это из-за того, что не без консультации с общественностью. И без контролей. Общественно... И без контроля, да. А скажите, пожалуйста, в трех пяти словах, почему за вас нужно проголосовать? Во-первых, потому что... Эм, Во-первых, потому что... У вас <смех> два слова осталось. Давайте короче скажем. Потому что я независима. Uh -huh. а, потому что я э, uh -huh. умею э, мыслить аналитически. Uh -huh. И я знаю, от... как э, вовлечь население. Вот, наверное, вот это три. Независимость, аналитическое мышление, вовлечение населения во что? Принятие решений. Принятие решений. А как вы, у нас же все равно вертикальная а, власть, да? То есть как вы относитесь к нашему президенту нынешнему Такаеву? В, в каком-то смысле... А... Он меня понимаете, мы с ним э, знакомы в каком-то смысле давно, да, mm -hmm. и когда я еще работала в ООН, а он был министром иностранных дел, и а, ну, по роду своих э, ну, занятий мы, как бы, мы должны были контактировать друг с другом. Но и я действительно его знаю с очень такой только хорошей стороны. Я, кстати, много читала его книг, и эти книги тоже э, такие интересные, потому что он пишет там о тех людях, с которыми он встречался, там о Марте Уолбрайт там, или о разных министрах. О разных mm. То есть это человек, у которого действительно большой такой опыт. Но вот есть вещи, которые разочаровывают. Это в том числе тот приказ стрелять на поражение. Он был... Для меня очень неожиданно услышать именно вот такого довольно ну, мягкого и рационального, разумного человека, но ну конечно это объясняется вот теми условиями, там защитой власти, там города, но очень трудно вот эти вещи простить, потому что столько много людей невинно пострадали и Кроме того, люди еще были лишены информации. Мы, был отключен интернет, и мы знаем, что многие вещи были... Просто люди о многом даже не догадывались, не знали, что вообще происходит. И вот это тоже было очень странное решение. Вот, отключить интернет, чтобы лишить людей информации. Это... То есть контор стал водоразделом? мне кажется, стало и очень серьезным родоразделом. Когда мы сможем а, себе сказать, что мы понимаем, что произошло в Кантаре, и мы преодолели эти, эту травму? Я думаю, что если тот же самый президент позволит себе поговорить с народом, да, он до сих пор прячется. Вы посмотрите, вот все интервью, которые он дает, он дает, они это заготовки, да, либо с, там, с людьми, с которыми он договорился. И, ну, несмотря на то, что у него есть какие-то инсайты, да, вот как на этом питерском форуме, да, как бы он делает шаг вперед, да, и потом два шага назад, когда ну делать какие-то там другие шаги, да, которые не популярны у, у народа. И мне кажется, надо больше доверять народу и больше идти именно с народом на контакт, не бояться. Мне кажется, есть ну, наш народ такой, что он вот если к нему идти с открытой душой, то он а, все это поймет и ну и примет и, может быть я не знаю, но я не, не, я не жду, конечно, такого какого-то публичного покаяния, или, но вот каких-то рабочих моментов, вот с точки зрения обсуждения вещей, которые там, там они планируют. И ну, видно, что пока президент не очень уверен, мечется, да, и это видно в том, что как-то принимается решение, то будет референдум, потом друг. Начинаются выборы, потом еще что-то. И, ну, ну, не знаю, надо больше, мне кажется, больше доверять, э, доверять народу, доверять э, этим событиям, э, которые случаются, и ну, не, не бояться. Алматы э, достаточно вольный, независимый, и... Сильный город с большим потенциалом. А какое будущее у этого города? И что надо сделать в первую очередь для того, чтобы город жил полноценно и развивался? Чтобы Алматы жил, мне кажется, надо э, развивать все регионы. Вот та ситуация, которая произошла в Казахстане, когда все вкладывалось, например, в Астану, и э, регионы вынуждены были тоже работать на стану. То есть мы э, строили э, там всякие экспо, э, там жилые кварталы, дороги, и все это было в Астане, а это должно было быть естественным развитием э, всех регионов. Мне кажется, Алматы сейчас страдает, конечно, от того, что понятно, здесь работа, здесь сам лучше всего идет бизнес, поэтому сюда очень большая миграция. Но а если бы нормально и хорошо развивались э, другие города, и не было бы такого наплыва э, людей, и мы бы наоборот видели прелесть вот этих э, там и там Усть-Каменогорска, да, и Семея, и э, всех этих, и Тараза, и Талдакургана, и там Кунаева то есть это все. Алмата она же не сама по себе, да, она часть, можно сказать, там, ну, можно сказать, культурная, можно сказать, бизнес-столица, да, в каком-то смысле, но она живет все равно и за счет регионов, потому что сюда люди приезжают, отсюда люди берут и там здесь учатся, здесь они отсюда там по основном, перевозятся какие-то товары, разводятся по, вс по всей стране. Но. Мне кажется, что если бы у нас было более равномерное, более естественное развитие других регионов, и это еще все тоже связано с бюджетом, потому что у нас какая-то порочная практика того, что бюджет собирается централизованно, а потом а, перераспределяется. У нас должны быть изменены какие-то налоговые системы, в том смысле, что у нас больше должно быть... С помощью налогов мы должны регулировать потоки вот эти миграционные. А, и получается, что у нас примерно ну, одинаковые условия, и преф... а мы должны создавать преференции, например, для развития регионов в большей степени. И мы должны с помощью вот этих налоговых вещей регулировать приток в алма -То. Ну, а несколько городов в Казахстане, у которых есть бюджет развития. А Алматы как раз такой город. В Алмате есть бюджет развития. Бюджет развития — это совершенно... Это, это мизерные деньги, это деньги на благоустройство. Ага. А, это Он так называется бюджет развития. Ага. Но у других это, этого нет? Ну, у других этого нет. Но на самом деле... Ну, в Астане, например, есть. Но это что? Это ты можешь поставить беседку во дворе, да? Ты можешь там какие-то, это совершенно маленькие деньги, ну там максимум это может быть там, по-моему, 40 миллионов деньги, этот бюджет, а в основном это где-то 5-10 миллионов вот, на наш дом Мне кажется, бюджет развития это в основном э, это инфраструктура, понимаете, мы сейчас ага. вот из-за того, что вот это не, не то, что не контролируем миграции. Мне кажется, мы действительно должны позволять, кто хочет жить в Алмате, пусть люди живут. Но это должно регулироваться с помощью вот, налогов, цен. Если мы повышаем налоги на недвижимость, на а, то это будет, конечно, уже в меньшей степени люди будут там сюда стараться приезжать и, и, и так далее. В чем системное решение? Поднять налоги? А и в том числе и поднять налоги. А, с другой стороны, нам ну, нужно а, все равно вкладывать э, в образование, и нам нужно, вот с точки зрения образования, мне кажется, а, самое хорошее образование это то, которое с, э, связано с производством, да? А получается, что у нас э, в Алмате вот эти, ну, производство у нас в каких-то других э, местах, да, а образование у нас там, допустим, в алма или, может быть, в Астане, но мы же должны эти две вещи каким-то образом соединять, чтобы у нас были какие-то, ну, эти парки. Я не знаю, вот этот технопарк, который, который мы стараемся уже, там, 10 лет или сколько, 12 лет развить, он на его базе что-то построить, на самом деле. Но это невозможно. Но сейчас, вот посмотрите, как хорошо развивается Караганда, которая а, в IT-индустрии, да, и слава богу, и нам нужны вот такие, как Пало-Альто, чтобы такие маленькие городочки, в которых это все может развиваться, независимо от того, большой город это или нет. И мне кажется, пусть Алмата остается какой-то там а, больше культурной такой столицей, да, но... И пусть э, вырастают новые тоже культурные столицы, где-то в других местах. У нас, но, к сожалению, не везде, в Казахстане, очень хороший климат. Да? Mm -hmm. вот, э, это как раз вот э, предгория это чудесное место. Это, Восточный Казахстан может этим похвастаться. Это юг Казахстана, где есть, палку воткнешь и... Шинкен, сколько уже у нас растет? То есть там а, агломерация уже до 5 миллионов в, да. в общей сложности? В общей сложности, да. И, ну, понимаете, все это должно быть расти именно еще с помощью транспортной системы. Почему? Мне так жалко, что мы эти 30 лет упустили. И не, даже не построили новые железные дороги, мы не построили сети железных дорог, чтобы у нас а, вот эти грузы там, быстрее двигались. Мы а, автомобильные дороги у нас просто, просто ужасные. И, ну, понимаете, сейчас говорю мне уже не, это не только об Алмате, но это а, действительно комплексное развитие Казахстана. И мне кажется, каждый город должен решать, где и как ему жить, но в то же время он должен а, понимать, что он является частью вот всего этого казахстанской агломерации. Я, знаете, хочу что сказать. Давай. У нас есть а, коалиция, а, называется она дербес депутатов. Uh -huh. Это а, можно перевести как а, независимый кандидат. Uh -huh. И а, туда входит не там это 15-16 человек, и мы специально распределили между собой округи, чтобы не конкурировать э, mm -hmm. друг с другом, а, а примерно э, вот эту одинаковую платформу проводить по всем округам. Кто-то в Турксибском районе, кто-то там в Ауэзовском, кто-то в Алатауском. И мы постарались как-то вот так себя по всем э, э, округам распределить, чтобы э, у нас была, ну, есть надежда, что хотя бы кто-то из нас пройдет туда, и хотя бы мы будем иметь возможность решать, кто будет в сенате. Ведь вы знаете, что мы, этот маслихат решает именно, значит, кто будет посылает именно в сенат, выбирает сенатора. А с другой стороны, мы сможем вместе контролировать бюджет, мы сможем вместе влиять на какие-то решения. То есть вот это в этом наша сила. И я надеюсь, что вот, а, это сработает.